слушай как заработать деньги что мне нужно для этого делать второй говорит я тебе сейчас расскажу он говорит нет нет я рассказать и сам умею мне бы как заработать я вообще хочу сказать что зарабатывать деньги это наука и зарабатывать деньги нужно уметь. Именно поэтому, если вы собираетесь этим заниматься, я очень рекомендую свою неизотерическую книгу, которая называется «Доктрина бизнеса». Начните именно с нее. Здесь я объясняю, какая должна быть мотивация. Здесь я объясняю, какие ошибки люди совершают. Она очень интересная. Также я хочу сказать, что мне было бы интересно... Работать с людьми которые бы популяризировали мои книги и продавали со своих допустим магазинов эти книги я готов сделать небольшие скидки а также обсудить вопросы их реализации если у вас есть такое желание обращайтесь ко мне пишите в facebook я готов услышать